Добрый день всем, рада всех видеть, вижу знакомые имена, ну и думаю, что, наверное, кто-то присоединился у нас из новичков, может быть, кто-то начинает только изучать китайскую метафизику. Мы с вами продолжаем прогноз по методу летящих звезд на, на август, на месяц обезьяны. Я сейчас загружу презентацию, немножечко подождите секундочку, хорошо, и мы переключимся на мою презентацию. Так, вот загружается. Ну и пока загружается, я как раз поотвечаю на вопросы. Вот э, был задан вопрос, смотрю в чате, да, про вталкивание людей. На самом деле вталкивание людей считается по летящим звездам, по методу летящих звезд. Там учитываются не только годовые летящие звезды, вот, но э, в основном, конечно, мы приходящие энергии учитываем, не натальные звезды. Мы натальные звезды считаем, если там хорошие энергии, то можем больше, на, на более длительный срок поставить активизатор. Если только э, там не очень хорошие летящие звезды натальные, то мы укорачиваем время действия вот, э, этой активизации. Поэтому тут есть расчеты, такие вот нюансы, да, мы учитываем. Вот. И вы можете заказать эту активизацию у нас на сайте. Вы можете приобрести у нас, мы всегда рассчитываем эти активизации на год вперед по этому методу в нашем так, в Талмуде, как мы его называем. Да? То есть это целый сборник на следующий год, сборник таких и прогнозов, и рекомендаций, и активизаций. В общем-то, мы его презентуем больше, ну, ближе к Новому году, когда... Или даже, вот не знаю, вот распродажи, может быть, будет там, кто будет у нас приобретать раннее бронирование, всегда мы, конечно, делаем цену низкую, да, то есть для раннего бронирования, но, в общем-то, вот, да, будет на распродаже, Лена пишет. Вот, то есть мы его, конечно, презентуем заранее, потому что действительно есть возможность получить вот такой вот комплект материалов. Просто мы, вся школа работает над этим комплектом полгода, да, то есть над этим документом, над этими рекомендациями. И, конечно, там такой вот массивный талуд, если его распечатать, там больше 700 страниц получается. Вот. И, конечно же, там... Даже как, как, не только как справочник на следующий год можно использовать, а вот просто почитать даже как учебное пособие. Я считаю, что можно пользоваться им как учебным пособием. Вот. Ну, что, друзья, а почему наказываю? Получилось у меня, все же исправляло. Ну, что это такое безобразие? Конечно, у нас, да, то есть это месяц будет обезьяна, не козы, конечно. Сейчас я тут вам зачеркну. Все, все проверяешь, вроде, и чего-то не сохраняет или вовремя не сохраняет. Конечно, это месяц обезьяна. Да? А, ну, и э, вы уже знаете, что у нас месяц э, земляной обезьяны, и с точки зрения фэн-шуй мы смотрим вот на этот метод, как э, Наташа рассказывала, как у нас энергии приходящие работают на вашу удачу небесную, потому что бабзы это удача неба, это то, что нам дано, да? то есть мы это уже изменить не можем. А есть еще удача Земли. И вот мы, когда делаем прогнозы по летящим звездам, это, собственно, мы учитываем, улучшаем удачу Земли. Потому что то место, где мы с вами живем, конечно, оно также обладает определенным типом энергии. Наш дом мы можем также разделить на сектора, и каждый сектор обладает определенным типом энергии. И, конечно же, эти энергии также влияют на нашу жизнь. Безусловно, мы с вами не будем учитывать все углы, да, то есть мы, конечно, учитываем в доме только важные места. И вот э, об этих важных местах я расскажу, что именно нужно проверять да, с точки зрения летящих звезд, с точки зрения использования этих энергий и оценки этих энергий. И, конечно же, если мы будем использовать позитивные энергии, у нас будут совершаться какие-то позитивные события в нашей жизни, если мы будем использовать ну, по незнанию, может быть, да, по незнанию, кто использует негативные энергии, то случаются какие-то негативные события в жизни, и, в общем-то, мы с вами приходим вот на такие прогнозы, которые мы делаем каждый месяц, для того, чтобы как раз разобраться, что же у нас, где же у нас какие места хорошие, какие места не очень хорошие, и что с этим сделать, да, конечно, мы стараемся усиливать позитивные энергии, которые заходят в наш дом, и не усиливать, а наоборот корректировать негативные энергии, которые заходят в наш дом. Ну вот идея, я думаю, что понятна. Да? Если идея понятна, то поставьте, пожалуйста, плюсики. Если эта идея понятна, то есть почему мы вот два таких прогноза делаем. Один по боксу, а другой по фэн-шуй. То есть это как бы разные такие уровни. Да? Это все об энергиях, но это разного уровня энергии. Понятная идея. Спасибо большое. Ну и сегодня так, сейчас, секундочку. Ага. И сегодня вы узнаете, в общем-то, по методу летящих звезд, какие звезды в нашем доме могут нам какие события принести, какие сектора использовать для улучшения нашей жизни. Картин картины тоже будут, да. Какие сектора использовать для стабилизации улучшения жизни, в каком направлении можно или нежелательно в общем-то, путешествовать в месяц обезьяны, ну и про ремонт тоже немножко поговорим, в каких направлениях, в каких секторах можно делать ремонт, в каких не нужно делать ремонты, ну и э, прогнозы, опять же, по остальным, по методу летящих звезд, по, остальным, по всем секторам я расскажу. Ну и хотела... Э, я как-то начала уже рассказывать вам все сразу, да, потому что думаю, что мы уже встречаемся не первый раз с вами, потому что я много знакомых ребенок встречаю здесь в чате, но, в общем-то, хотела бы все равно узнать, есть ли вообще новички, которые совсем ничего не знают о методе летящих звезд, летящих звездов и, в общем-то, первый раз, может быть, даже слушателями являются наши школы. Поэтому кто у нас давно уже с нами, поставьте двоечку, кто впервые в нашей школе, то поставьте единичку. Ага, Ирина вот только, да? Угу, угу. Спасибо большое. Вот в основном, то есть двоечки. Ага. Я у вас новенькая, начинала с Раймонда Блоа. Отлично. Э, прекрасно. То есть в основном двоечки, значит, я просто сокращу наше, наше, время нашей встречи, да? То есть не буду так подробно рассказывать э, об этом методе. Наверняка вы с ним знакомы. Расскажу вскользь. Э, и, собственно, перейдем уже к повествованию по каждому сектору. А, Татьяна пишет, я новичок, про звезды не знаю. Сейчас тогда подробно, ну, чуть подробнее, да, расскажу. Все равно, то есть потом, как бы вы все равно все поймете. А, вот, и опять же, поскольку мы всегда по традиции даем бонус в конце нашего занятий, не расходитесь, я расскажу, какую активизацию можно полезную сделать для для того, чтобы решить какие-то свои задачи. И там есть некоторый спектр задач и есть хорошая такая дата, где можно подкачать удачу, привлечь удачу на свою сторону, скажем так. Поэтому не расходитесь. Итак, еще раз представлюсь, меня зовут Татьяна Смирнова, я преподаватель школы Натальи Пугачевой, специализируюсь на фэншуй и цимэнгю зя, и, ну, в общем-то, давно уже занимаюсь китайской метафизикой, и вот доросла до преподавания, да, доросла до того, чтобы поделиться своими знаниями. Ну, и, конечно же, китайская метафизика много чего, очень, очень много чего сделала полезного в моей жизни, конечно, много чего сделала полезного в жизни моих знакомых, друзей, ну, в общем-то, и теперь уже и клиентов, и студентов. И, в общем-то, если у вас будут какие-то вопросы, то есть я к чему это говорю, потому что... То, что я применяла в своей жизни, то, что улучшила в моей жизни, я, в общем-то, этим делюсь, да? то есть, конечно, я продолжаю за 20 лет, я, в общем-то, 20 лет уже занимаюсь китайской метафизикой, и за 20 лет много чего уже пройдено, каких-то курсов продолжаю учиться, потому что всегда есть новые какие-то техники, техники, искусство развивается, ну, и каждый э, мастер приносит какие-то свои <coughs> наработки, делится своими наработками, ну, и, конечно, это всегда интересно. Ну, и вообще я учиться люблю. И стараюсь теперь вот эти свои знания передавать своим ученикам. Ну, здесь вот на учебных курсах тут мои фотографии с нашими преподавателями. И список преподавателей был. Ну, я думаю, что это, если у вас какой-то вопрос будет ко мне личного характера, вы можете задать опять же в чате, я отвечу. Но более интересно, конечно, поговорить об энергии, которые нас ждут в нашем доме, Людмила, я поняла, вы, новичок, тоже про звезды не знаете. Я сейчас немножко об этом также расскажу. Ну, и давайте начнем с того, что в каких секторах дома не нужно делать ремонт сейчас, потому что лето – это всегда месяцы отпусков, месяцы ремонтов, это, в общем-то, сезон ремонтов, да, и мы знаем, что ремонт – это очень сильная активизация. Когда мы что-то делаем в доме, в общем-то, мы так дом потряхиваем, да? скажем так, энергии в доме потряхиваем. И, конечно, если начать э, благоприятную дату, а мы рекомендуем вам, конечно, подбирать дату для ремонта, находить специально благоприятную дату. И, тем не менее, есть время, когда ремонт делать не рекомендуется. И в конкретных секторах делать не рекомендуется ремонт. И вот мы э, на этом слайде, вы, собственно, видите, э, те сектора, которых вообще не нужно делать ремонт в месяц обезьяны. Как мы находим эти сектора? Я сейчас покажу вам другой инструмент, который называется 24 горы. Там все сектора будут, будут окрашены красным цветом. Мне кажется, это более наглядно будет э, смотреться, но, тем не менее, вот здесь написаны эти сектора, то есть это юго-запад весь, юг, северо-запад 2-3, север-северо-восток 1-2, юго-восток 2-3. Сейчас тоже вот я вам на этом инструменте, который называется 24 горы, покажу, будет более понятно. Но пока стоит рассказать о том, что, еще раз повторюсь, что мы не делаем ремонт в этих секторах. Э, как мы определяем сектора? Вы просто встаете с компасом в центр дома то есть вы находите границы ваших стен, которые общаются эти стены с внешним миром, либо с соседями, либо с улицей, да, то есть ваш дом может быть многоэтажный, но вот ваша квартира конкретно, она вот может граничить по стенам с другими какими-то объектами, да, то есть с соседями, например, либо с улицей. И вы находите центр вашего дома, и по компасу определяете, где находится север, где юг, ну и дальше все остальные стороны света. Да? То есть это делается из центра. И если вы понимаете, что у вас в юго-западном ну, юго направлении находится, например, спальня, а вы собирались там делать ремонт в этой спальне, то не рекомендуется его делать в месяц обезьяны. Не центр квартиры, а центр дома. Если вы живете в многоквартирном доме, тогда центр вашей квартиры. Вы же не будете весь дом ремонтировать у всех соседей, правда? То есть вы тогда концентрируетесь на вашей квартире. И да, и вот... То есть вы определяете прямо из центра дома вот эти направления. И если вы понимаете, что вот опять же, например, мы определили, что на юго-западе находится спальня ваша, да, вы собирались сделать ремонт, то лучше этот ремонт перенести на какой-то другой месяц. То есть не нужно его начинать э, вот именно в этот месяц обезьяны. Опять же, в месяц обезьяна начинается, вы понимаете, да, что не его 1 августа, а э, 7 августа только, да. То есть если вы успеваете сделать ремонт до 7 августа, то, пожалуйста, если нет, значит не делаете. И еще не рекомендуется делать вот в этих секторах, ну, то есть не рекомендуется делать в доме вообще ремонт, ну то есть в частном доме либо в квартире, если ваш дом, не ваша квартира уже, если вы многоквартирном доме живете, то есть а именно ваш дом сидит тылом, ну то есть смотрит тылом вот в эти направления, то тоже не нужно делать ремонт. То есть тыл – это противоположно фасаду. Вы должны определить, где у вас фасад, где тыл, ну, самостоятельно, потому что всегда индивидуально это определяется, глядя на дом, да? то есть фасад – это лицо дома, а тыл – это спина дома, получается. И вот если ваш дом тылом вот на эти направления, находит, ну, смотрит тылом на эти направления, то тоже не рекомендуется делать ремонт. И что подразумевается э, под ремонтом? Если вы просто меняете обои, например, да, клеить обои, и тогда это не считается ремонтом. Ремонтом считается э, нарушение целостности стен. То есть, когда вы вбиваете туда гвозди в стену, да то есть, например, меняете двери входные, или меняете окна, или плинтуса не приклеиваете, а прям вбиваете. Вот приклеивать можно, а нет. То есть, вот в этом разница. То есть, если вы сверлите что-то, если вы полки прибиваете, это тоже нарушение целостности стен. И тогда э, нужно придерживаться вот этих правил, что если у вас попадает вот то место, куда вы полку собираетесь прикрутить, э, стену вбить, да, там или как-то воткнуть туда, потом полочку, и вот попадают вот в эти сектора, то лучше не делать ремонт. Что обозначают цифры 2, 3, 1, я сейчас покажу. Если краску перфоратом перфоратор мы убираем, это, в общем-то, тоже нарушение целостности стен, потому что перфоратор вам даст вибрацию по стене. Вот этого не должно быть. Начинать строительство дома можно, тыл предполагается на севере, можно, это другая совсем техника, поэтому тоже нужно подбирать, конечно, благоприятную дату для начала строительства, и, соответственно, вот эта вот техника, вот, о которой сейчас я говорю, это только для ремонта. Надеюсь, понятно. И вот этот инструмент, который называется 24 горы, то есть сейчас объясню, что это такое. У нас всего 8 компас компасных направлений. Откуда взялись вот эти вот 24 направления? да, 1, 2, 3. Вот откуда они взялись. У нас 8 компасных направлений, каждое направление занимает 45 градусов. Правильно? 45 градусов. Ну вот в данном случае, если мы посмотрим на сектор, который у нас не не разрисован ага, сейчас, секунду. Вот. сектор который не разрисован вот это вот этот восток вот он восток вот он да вот отсюда ну, там, через центр вот так, вот до сюда. Вот он 45 градусов. И если мы разделим вот эти 45 градусов, ну и Запад тоже, да, я просто как для примера показываю. То есть, если эти 45 градусов разделить по 15 градусов, то как раз каждый сектор по 15 градусов вот так вот будет называться горой. Видите, эти горы назначают обозначаются небесными стволами, земными ветвями, да, триграммами даже, вот здесь триграммы есть. То есть это вот как раз такой инструмент, очень, очень часто используемый как раз для фэншуй, в целях фэншуй. И вот это называется два, вот, это вот разделение вот 8 направлений, 8 направлений умножить на 3, да, то есть на 3 части разделить каждое направление, получится у нас 24 направления. И вот эти направления называются горами. Горы также идут в определенной последовательности, правильно? Вот здесь, например, Восток-1, Восток-2 и Восток-3. То есть то, что ближе к Юго-Востоку, это будет Восток-3. То, что ближе к Северо-Востоку, будет Восток-1. Ну и Восток-2, это центральный, вот этот вот, центральная гора. И поэтому, если мы посмотрим вот на этот инструмент, вот то, что закрашено красным, это... Опасные сектора для ремонта. То, что окрашено белым, это возможные сектора для ремонта. Если наружная дверь находится на юго-западе, краску можно снять перфоратором. У нас юго-западный сектор тоже, видите, в красной зоне находится. Тоже в красной зоне. Если вы просто, например, снимите ее с петель, дверь, перенесете куда-то в другое место и снимите перфоратором и также ее повесите просто на петли. Это, в общем-то, не считается ремонтом. Просто вы никакие лозы не забивали, ничего там особенно не делали, правильно? Вот так можно сделать. Если же это вы будете делать все вот так на двери, то, скорее всего, вы ну, то есть можете получить какой-то определенный негатив. Потому что... Потревоживание вот такого типа энергии дает сразу же какой-то негативный эффект. Поэтому нужно быть аккуратным. И я понимаю, что вы не знали об этом, да, и что вам очень надо, и ремонт там ждать нельзя долго, ну, то есть, тем не менее, вот, к сожалению, это так. Что делать, если уже начали делать, как можно минимизировать? Если вы уже когда-то начали, то вы начали уже не в августе, да, то есть не в месяц обезьяны, то можно продолжать. Здесь вопрос начала. Здесь вопрос начала. Вот. Понятен момент? Вот. С ремонтами разобрались? Всем все понятно? И почему я вам сейчас вот, э, еще хочу обратить ваше внимание вот на э, как бы опасные сектора, да? Потому что у нас в этом месяце... По методу летящих звезд, дублирование э, месячной и годовой карты летящих звезд. Сейчас я вам покажу, что это значит, да, как это выглядит. Но тем не менее, то есть эффект будет в два раза выше, в два раза сильней. Поэтому нужно быть очень аккуратным. В этом месяце юго-запад хороший, но если у нас юго-запад вот здесь вот находится, он, видите, в красной зоне, то э, он не будет хорошим. Ни для ремонта, не просто так. Мы сейчас по всем секторам пройдемся, я вам по всем секторам расскажу информацию. С ремонтами разобрались? Все понятно про ремонты? Если понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Ага. А сейчас именно в эти дни Юго-Запад вот хороший, ну, в эти дни, имеется в виду до 7 числа, что ли, вот в это, в это время. Там часть Юго-Запада хорошая в это время. Вот В прошлом месяце была только часть Юго-Запада хорошая, допустимая. Переслушайте у нас за, на прогноз на месяц, на июль, да, на месяц Казы. Посмотрите. Там мы про это говорим. Плюсики вижу, двигаемся дальше. Итак, метод летящих звезд. Этот метод используют энергии. Конечно, понятно, что это не звезды, к нам напрямую прилетают в доме. Да? Вот я уже объяснила, что у нас в дом попадают энергии. И это земная, так сказать, удача, да, потому что удача Земли, что нам удача Земли показывает. И если бы мы, мы жили просто в поле, то у нас не было бы никаких вот этих вот этого метода. То есть у нас есть стены, есть ограниченное пространство, где мы работаем. Ну, в частности, на работе тоже вот этот метод можно применять для офисов, для рабочих мест. Вот. Но то есть, где мы работаем, либо живем, то есть, где есть э, ограниченное пространство, ограниченное стенами, то вот эти... Э, в это ограниченное пространство прилетают какие-то энергии, они там уже живут, да? И прилетают энергии года, прилетают энергии месяца, и они создают определенные комбинации, то есть энергии года, вот по карте летящих звезд года, эта карта действует весь год, то есть эти энергии весь год в этом секторе находятся в нашем доме, да? По секторам я сейчас расскажу, какие они тут бывают. И приходят к этим энергиям годовым еще гости каждый месяц какие-то другие энергии. И вот вы посмотрите на месяц обезьяны, то карта э, летящих звезд года и карта летящих звезд месяца, она дублируется. Да? Это говорит о том, что энергии будут очень сильные. Хорошее будет увеличено в два раза, но и плохое будет также увеличено в два раза. И мы видим, что это, в общем-то, э, как бы такой хуин полный, да, то есть застой такой полный, потому что карты у нас вот эти вот, это... Стабильность такая, да, потому что карты у нас базовые, скажем так, распределение летящих звезд, базовый квадрат лошу, распределение летящих звезд. Так вот, энергии всего летящих звезд, всего летящих звезд 9. И вот в базовом варианте, вот то, что вы видите сейчас на слайде, это как раз они располагаются в базовом варианте. То есть у нас на юге, юг всегда сверху в китайской метафизике, то есть вот это вот так, сейчас, секунду. Юг – это вот вверху, север внизу, запад справа, восток слева находится, соответственно, юго-запад у нас будет в правом верхнем углу, да, северо-запад в правом нижнем углу, северо-восток в левом нижнем углу и юго-восток у нас в левом верхнем углу. Вот. И, как вы видите, уже по карте летящих звезд месяца, вот, вот здесь вот эта месячная карта летящих звезд, точно так же распределяются по направлениям вот эти энергии. И мало того, что они отличаются по числам, как бы, да, потому что они обозначены числами, просто вот для, ну так принято да, в китайской метафизике, есть хорошие энергии, есть негативные энергии, то есть каждая звезда обладает... Каждая энергия обладает своими свойствами определенными, своими характеристиками и приносит, в соответствии со своими свойствами, эта энергия приносит события определенного характера. Да? И есть у нас в данном случае четыре звезды хороших. То есть эта звезда, я вам сейчас покажу в табличке, перейдем к табличке. Вернемся еще раз, да, то есть вот звезды. Вот эти звезды, они э, к определенной стихии относятся. И также эти стихии влияют на качество этих звезд. И если мы посмотрим на э, вот такой список, то мы видим, что хороших звезд у нас 4. Это звезда 1, это звезда, э, которая от, ну, отвечает, скажем так, за интеллект, за мудрость, за знание, за применение этих знаний. А также она.. Э, привлекает нам благородных людей эта звезда. И, в общем-то, она отвечает за информацию, потому что информация, в общем-то, это знание, это информация, правильно? Да, то есть месяц отпал с водой, совершенно верно в этом месяце. И, конечно, знание это хорошо, да, то есть единица звезда ⁇ это звезда позитивная, благоприятная. Также у нас благоприятная звезда еще 6. Потому что она отвечает за дисциплину и позволяет нам добиваться наших, как бы доводить дела до конца и добиваться наших результатов, да? то есть быть таким упорным. Также у нас хорошая звезда 8. Это звезда процветания, стабильности, то есть деньги приносит доход, стабильный доход. И звезда также, ну, конечно, она позитивная. Да? То есть знания мы реализуем в. Как какие-то дела, вместе с шестеркой их завершаем и получаем за это деньги, да, звезда 8. И э, звезда 9, это звезда также, также сейчас уже позитивная, э, она уже скоро у нас будет, будет правящей звездой, потому что 9 период у нас скоро наступает, и, в общем-то, она дает нам достижение, успех, какое-то развитие, э, в перспективе, да, то есть продвижение наши, какие-то радостные события нам приносят. То есть вот это вот четыре звезды у нас э, позитивные. Все остальные имеют либо окрас негативный, либо окрас такой 50-50 в зависимости от того, как их применять. Ну, например, звезда болезни, двойка, да конечно, это негативный окрас имеет, потому что ну, болезни она приносит болезнь Конечно, мы болеть не хотим, поэтому эту звезду мы позитивной в данном случае считать не можем. Тройка-звезда, эта звезда относится к стихии дерева, и, в общем-то, это конкурентная очень звезда, очень быстрая звезда, Она приносит споры, скандалы, и как бы такое вот преимущество дает тем людям, которые в каких-то конкурентных, например, областях работают, либо, например, спортом занимаются, да, где нужно быть первым, обязательно, вот там вот эта конкуренция вот проявляется очень сильно, и тогда вот эта тройка будет им помогать. Если же мы не работаем, например, вы бухгалтер, вам не нужна конкуренция здесь в данном случае, то есть вы не собираетесь делать карьеру, вы собираетесь только отчеты сдавать, да, тогда вы будете ссориться на работе, например, или дома. Вот, то есть у вас какие-то будут претензии, вот, либо к вам предъявлять, либо вы будете предъявлять. То есть это будет звезда 40 споров, скандалов. В общем-то, вот будет она проявлять такие качества, это звезда. Ну и четверка также, это звезда... Также относится к стихии дерева, но это немножко другая звезда с другими характеристиками, то есть это звезда творчества, умение делать что-то руками, романтическая звезда, звезда, которая позволяет обучение получать обучение учиться чему-то развивать себя да то есть это вот эта звезда 4 и звезда 5 это звезда император которая находится в данном случае у нас в центре в центральном дворце она и в базовом квадрате лошу находится в центре то есть это земляная звезда звезда император которая как раз всем говорит куда надо двигаться куда надо вставать вот то есть эта звезда Приносит проблемы, потому что император, он, как правило, только наказывает, да? то есть мы ничего такого позитивного от него не ждем от его посещения или от его приказа. То есть она наказывает. И, соответственно, она, вот эта звезда, может принести проблемы, и мы сейчас тоже об этом поговорим немножко, потому что звезда очень-очень-очень сильная в этом году. Пятерка, очень сильная, находится она в центре. И если вы. Используете активно, например, центральную часть вашего дома, ну, например, там лестница у вас находится в центре, да, вы тогда активизируете вот эту звезду, пятерку, и нужно быть очень осторожным, аккуратным вот, с использованием этого сектора, нужно защищаться. И остался, осталась звезда 7, это звезда тоже непозитивная, приносит некие проблемы с, с точки зрения потери денег, может быть, потери денег даже через ограбление, ну, либо как-то через конфликты какие-то, либо пожары, она такая пожароопасная тоже звезда, и, в общем-то, Звезда может, ну, как бы через ухудшение отношений, потому что это звезда, связанная с оговорением, и если вы что-то сказали кому-то, чего-то, вас могут просто неправильно понять и истолковать ваши слова, совершенно, может быть, вы никакой там смысл такой не вкладывали негативный, но ваши слова могут быть истолкованы неверно, и, в общем-то, дело может даже довести вот такой конфликт, может возникнуть, который дойдет до суда. Поэтому эта звезда негативная, и мы также будем от нее защищаться. Кстати, это сделать сложно, поэтому тут нужно просто внимание, внимание, внимание. Здесь нужна дисциплина от самого человека. У меня часть коридора и пианино в центре. Не практиковать музыкальные занятия. Нет, но ну не до такой степени, да, но вы можете, например, больше металлических предметов. Да, принести в этот сектор, да, и, соответственно, как каким-то образом вот, э, скорректировать вот эту негативную энергию. Э, у меня мама спит в центральной части квартиры. Это плохо? Да, это плохо. Но обычно в центральной части квартиры я много видела, то есть в центре квартиры обычно не ставят э, как бы кровати, да. Э, кастрюля подойдет? Нет, не подойдет. Смотрите, центр мы находим каким образом, то есть мы смотрим, очерчиваем, как я уже сказала, периметр нашего дома, да, то есть либо квартиры, либо частного дома и достраиваем его до правильного прямоугольника, либо до квадрата, если у вас дом неправильной формы, проводим диагонали. И вот эта центральная часть, мы понимаем, что вот этот центр, да, то есть там либо комната вот целиком, либо какой то например, там, ну, то достаточно большое такое пространство. Вообще центр – это точка, это с одной стороны, с другой стороны, вот это центральное пространство бывает, заходишь в дом, и там, например, туалет, вот в хрущевках, да, туалет в центре. По большому счету это, конечно, не очень хорошо, но в данном случае вот здесь будет заперта уже вот эта вот звезда 5, и можно не беспокоиться особенно на этот предмет. Вот, а если, например, у вас там какая-то активная прихожая в центре дома, и вы постоянно ходите, вот там где-то коридор или что-то такое, вы задеваете, да, то нужно, конечно, корректировать. Вот. Угу. комната центральная, кровать справа. Ну, да, просто найдите тогда позитивное место для кровати, более благоприятное место, то есть, чтобы из центра она как-то не, не, не в самом центре находилась. Понятно ли для новичков, что, что такое вот эти вот летящие звезды? Я каждой немножко рассказала. Вот почему это важно рассказать? Потому что как корректирует пятерку? Мы до всех сейчас секторов дойдем. Подождите секундочку. Понятно ли? Если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Угу. Вот и так. И, конечно же, смотрите, конечно же, у нас, э, мы по всей квартире с вами не, не ходим и не бродим, и там ничего не корректируем. Если мы там, например, в кладовке, мы не живем там в кладовке, да, то есть нам нужны, э, проверь, нужно проверить и скорректировать энергии в важных секторах, в секторах нашего дома. Какие у нас важные сектора дома? Это, конечно, входная дверь. Входная дверь в дом, входная дверь в спальню. Почему? Потому что входная дверь, мы даже, если в спальню вышли, зашли, да, уже два раза в день мы ее активизировали, то есть это очень важная зона дома. Из квартиры то же самое. Если вы, например, еще не один человек живете в доме, да, с семьей, то несколько раз каждый вышел, зашел, уже умножьте на два, да, получается, мы очень активно используем этот сектор дома. Если там, если там благоприятная энергии, то это очень, очень хорошо. А если неблагоприятные, то, конечно, можно ожидать чего-то такого негативного, поэтому мы с вами будем корректировать эти неблагоприятные энергии. Как мы определяем, опять же, эти сектора? Мы встаем точно так же в центр нашего дома, по конкурсу смотрим, куда же, где же, в каком же секторе находится наша входная дверь. То есть мы что это делаем? Мы просто вот так вот на три части делим наш дом, да, вот так, ну, вот так у меня не получилось ровно поделить но в общем-то вот этот квадрат 3 на 3 мы накладываем на наш дом в соответствии с направлениями то есть мы по конкурсу вот здесь стоя в центре дома мы с вами по конкурсу уже определили вот здесь например у нас находится юг, да, вот в этом секторе то есть входная дверь находится в нужном секторе в данном случае это очень хорошо у нас новостройки соседи со всех сторон сверлят как себя защитить надежда я вас понимаю если они в хорошем секторе сверлят, да, в позитивном, то пусть сверлят, слава богу, да, то есть у нас как бы активизация хорошая, благоприятная. Если же негативные, сектор, негативные энергии у нас ä, попадают под воздействие вот такого сверления, то все равно надо защищаться, то есть мы с вами средства коррекции будем сегодня, будем про них говорить. Вот. Надежда жила в доме шестого периода, соседи постоянно сверлят. Найдите способ защиты, найдете способ защиты, поделитесь, пожалуйста. Ну, то есть понятно, да, что если у нас активизируются позитивные энергии, то слава богу. Вот, если же негативные, то не очень, это, не очень, это хорошо. Итак, что нам важно? Значит, мы с вами определили. Надеюсь, что понятно, как мы определяем сектор, да? И мы понимаем, что нам важна входная дверь, поэтому оцениваем, какие летящие звезды у нас на входной двери. Мы оцениваем, какие у нас звезды на кровати, то есть в спальне и на кровати. И смотрим еще входную дверь в спальню, да, в какой сектор попадает эта входная дверь в спальню. Если мы дома работаем, то нам еще будет важно где у нас стоит рабочий стол, какой, каких энергии помогают нам энергии зарабатывать деньги или мешают. Да? То есть нам обязательно нужно вот это, вот это место рабочего стола оценить с точки зрения летящих звезд, позитивности летящих звезд. Ну и опять же нам важно кухня и плита, да? потому что если плита на плите предоставив негативных энергий на еду воздействует негативная энергия то в общем то мы с вами то что мы едим да, как доктора говорит поэтому мы будем также вот такую пищу не очень хорошую принимать и это будет сказываться на нашем здоровье поэтому кровать и плита это тоже важные места в нашем доме все что касается туалетов кладовок библиотек ничего не оцениваем. Вот опять же коридоры. Мы прошли, собственно, да, и э, как бы вышли. У нас активизатором является еще детская. Вот если детская, например, дети там играют постоянно, то есть вот это тоже активизатор в этой комнате, поэтому мы тоже обращаем на это внимание, потому что, ну, они будут больше, вот эти энергии будут влиять на детей. Э, если по комнате направлении сторон света под углом к, к стенам э, к, к, к, квартиры, как правильно наложить квадрат секторов. В любом случае вы э, Видите, да, что если у вас, например, здесь будет на юге, вот как у нас в данном случае было, не 90 градусов, э, не 180 градусов, например, юг, да, дверь, а, например, там будет сколько там, ну, 168 или там 165, 165. Здесь все равно будет юг, потому что у нас вот этот вот компас, посмотрите, который я вам показывала, вот этот 24 горы. Вот этот вот, видите, он расписан весь по градусам, вы должны точно измерить градус и точно наложить э, вот на этот, ну, как бы, дверь вы измеряете или, например, направление, где у вас окна, вы вот так в этом соответствии и вот накладываете вот этот шаблон, который называется 24 горы, вот этот шаблон. И в любом случае вы поймете, что если у нас юг вот со 157 градусов до 202 градусов, это все будет юг. То есть, если у вас измерение попало вот в, это, в, это, в этот промежуток, да, тогда это будет юг у вас там. Понятен этот момент? Ну, вот так это делается. Да, даже, конечно, я понимаю, что у вас не четко на 180 градусов будет там дверь смотреть. Но в любом случае это будет сектор какой-то, который относится вот по градусам к этому, к этому направлению. Ну, вы просто делаете, вы просто вот этот компас, у нас этот компас можно скачать на сайте на нашем. Вот этот компас вы можете скачать на нашем сайте. И вы его можете просто наложить в PowerPoint, например, в программе, на план вашего дома, да, в соответствии с вашим измерением компасным. Либо просто его распечатать на какой-то прозрачной бумажке на план дома нанести, вот так же на листочек положить и развернуть так, чтобы ваше компасное направление, которое вы измерили, вот оно совпадало вот с этим вот нашим шаблоном 24 горы. И вам сразу тогда будет понятно, это юг или это не юг, или что это. Понятен момент. Это мы больше на курсах, конечно, по фуншуй ну, вот рассказываем, как нужно измерять более точно. Но надеюсь, что это понятно, да? Вот, то есть у нас есть определенные градусные направления. Соответственно, вы также с градусными направлениями работаете. Накладываете вот этот шаблон на план вашего дома. Вот. Угу. Понятно, да? Если дверь в спальне не задействуется, нужно корректировать. А как она у вас не задействуется? Вы через окно в спальню заходите? Елена, вы же наверняка через дверь в спальню заходите, правда? Не закрывается, это не важно. Все равно это дверной проем. Поэтому вы заходите через дверь. Если входная «Север-2» и «Север-3» прям по центру получается. Ну, ну хорошо. Хорошо. Так. А входная дверь квартиры разве не по фасаду замеряют? Надежда, если вы умеете это делать, то вы делаете все в соответствии с правилами. Да? Но мы сейчас говорим о годовых энергиях. Поэтому здесь, может быть, вот, может, можно применить вот такое правило. Вот. Угу. Ну, я еще раз говорю, если вы это, умеете это делать, то можете, в общем-то, все скорректировать в соответствии с, вот, с тем, что вы знаете, вы да, уже обладаете этими знаниями. Просто здесь нет возможности рассказывать об этом вот так подробно. Вот. <клёх> угу. Итак, двигаемся дальше. Вот здесь все собрано в табличку. Если необходимо заменить окно на севере, как можно скорректировать? Никак. Перенести этот, этот, ремонт этого окна, да, то есть на другой месяц. И вообще на другой год, потому что у нас целый год здесь на севере негативный, негативный сектор. Либо нужно выбрать время для м, ремонта. Есть такая техника специальная, как, когда можно выбрать время для, для ремонта. Ну, то есть это вот ремонт фактически, да? То есть нужно выбрать специальное время. Есть такие окна, которые можно, э, в которые можно что-то сделать. Э, вот. Если они работают тогда, когда... Вот, э, Счастье яркое задают вопрос, благородный дракон или благородное солнце помогут, помогут активизациями? Да, могут помочь, могут помочь, но нужно определенно, еще раз говорю, тут нужен комплекс мер. Да? То есть вы можете активизировать солнце перед тем, как делать ремонт, до того, как делаете ремонт, активизируете солнце, причем несколько раз. Как только сделали что-то, опять вы активизируете солнце, тоже несколько раз. Вот, дракон в этом году не надо активизировать, благородного дракона, и выбирать нужно время для, опять же, вот, вот эти окна, тогда, как бы, шанс как-то проскочить ну, повышается, да, скажем так, как бы, шанс проскочить повышается, вот, но если, вот как опять же, вот Сюзанна э, говорила, мой мастер, да, у которого я училась, Сюзанна Шульц, она говорила, что если вы игнорируете вот то, что вам какие-то рекомендации даются по фэн вы получите это дерьмо прям в лицо. Вот и все. фэн если вы не знаете фэн то фэн-шуй о вас знает. Пардоньте, вот так это работает. Рекомендации не просто так существуют, что вот типа, ну, если вам очень надо, то плюньте на это, да, и делайте. Вот как бы не для этого <coughs> рекомендации. Поэтому э, можете этим заняться, да, но я еще раз говорю, там, шансы повышаются на какие-то вот на то, что можно проскочить, но, ну, ну, то есть, но может и не, и не сработать у вас, да, yeah. поэтому вот, как Наташа только что вам говорила говорить о том, что там сильно пугать вас не хочется, да, но и говорить о том, что это вот для вас не сработает, ну, как бы это не совсем правильно. Да, иначе, зачем бы вы все это изучали, деньги тратили, да, и э, всему этому учились и вам рассказывали. Ну, как бы, логика, где логика? Вопрос. Поэтому имейте это в виду. Итак, давайте про сектора поговорим. Как я уже сказала, собственно, мы тут долго рассказывать ничего не надо, потому что у нас комбинации не образуются в данном случае, у нас они дублируются, эти энергии, правильно? То есть если звезда хорошая, то будет еще хорош, еще лучше. От ее использования будут хорошие события, будут сильнее и быстрее эти события происходить. Если звезда плохая, то тоже будут быстрее, сильнее эффект от негативного воздействия звезды. И мы э, начинаем всегда с северо-западного сектора. Здесь у нас собрались две шестерки. Звезда 6, она хорошая на самом деле, как я уже говорила, она помогает сделать карьеру, особенно если вы работаете э, в какой-то организации, ну, то есть ходите в погонах, скажем так, да, для военных, полицейских, э, вот, э, ну, то есть э, там Росгвардии или еще какой-то гвардии, вот, то есть для людей, которые на, на, работают вот в структурах определенных, то это будет хорошо с точки зрения карьеры использовать этот, этот сектор. То есть, что такое использовать этот сектор? Работать в этом секторе, проводить больше времени в этом секторе, спать в этом секторе на северо-западе, да? например, в данном случае. Ну и, конечно, если у вас какие-то там остались хвосты, какие-то недоделки, ну в проектах, в работе, там, в любом деле, да? то есть незавершенка какая-то, то вы можете из этого сектора вот эти дела доделывать, потому что вот эта энергия даст вам дисциплину, даст вам возможность завершить эти дела. И, соответственно, вы можете использовать этот сектор как раз вот ну, с, так, с такой как бы, целью, да? Опять же, для обучения этот сектор хорош. Почему? Потому что нужна дисциплина для того, чтобы что-то изучить, нужна дисциплина. Я не знаю, закончились ли у студентов вступительные экзамены наших поступающих, да, и вот, ну, даже не у тех людей, кто поступает, кто сдает экзамены, нам тоже с вами, мы с вами все учимся, и нам нужно какие-то, например, знания использовать и получить, то есть вам достаточно будет вот сидеть в этом секторе, учить какой-то материал, и нужна для этого дисциплина, вот у вас энергии этого сектора северо-западного вам помогут. Но этот сектор, в общем-то, я его отметила как позитивным, да, но могут возникнуть болезни головы, потому что если вы озабочены карьерными вопросами, если вы озабочены, что вам нужно какой-то усвоить материал, то, конечно, может быть головная боль, да, то есть возникнет головная боль. И для мужчин старшего возраста тоже это очень много здесь вот этой вот энергии, то есть много металла здесь собирается, и, в общем-то, если у вас в северо-западной комнате кто-то, например, человек болеет, лежит мужчина, именно возрастной такой, да, там муж или отец, то, конечно, лучше его на этот месяц перевести куда-то в другую комнату, потому что могут возникнуть вот такие вот неприятности, да, обострение каких-то главных болезней, связанных с головой. Ну и, конечно, опять же, поскольку это металл, то могут быть вопросы, связанные с ранением, потому что, опять же, у нас мужчины карьера у мужчины в погонах эта энергия будет несколько такой вот агрессивной и конечно же если мы говорим о карьерных целях то это эти цели будут связаны с тем чтобы вы ну, что вы возьмете на себя больше обязательств. я опять же главное более а будет связано как сопутствующий так и вот побочка такая, да, это будет как раз связано с тем, что вы вот себе на себя взвалите больше обязанностей. И тогда вас заметят, и тогда, в общем-то, вас продвинут, и ну, как бы это вознаграждение будет да, определенного рода, там, повышение звания или там, повышение должности. В общем-то, это будет замечено, обеспечено и оценено по, по достоинству, но тем не менее, вот как бы придется немножко э, на себя взвалить больше обязанностей. Ну и, конечно же, тоже вы можете, как я уже говорила, завершать проекты, доводить дело до конца, да, и, ну, вот здесь вот Октавио Кампа, это современный художник, такой вот сюрреалист, сюр, да, который пишет в... Жан Рессюр, вот «Семья генерала». Тут Мы видим, в общем-то, несколько людей, в общем, семь человек. Вы можете опять же взять такой квест для себя и поискать семь человек, здесь написано на картине. Хотя мы видим в первую очередь вот этого генерала, и голову генерала, и там женщину, и старика, но есть еще тут персонажи, поэтому можете, вот, можете себе сделать такой вот небольшой тренинг на внимательность да, и поискать персонажи здесь на этой картине. Занузел не влияет да, в данном случае. Почему? Потому что, я еще раз говорю, у нас есть важные места в доме, все остальное не важное мы не отслеживаем, потому что мы там мало проводим времени. Если мы, например, на кровати спим долго, да, то есть 8 часов, конечно, мы получаем эту энергию, естественно, мы вливаемся в этот поток этой энергии. Если Энергия позитивная, то мы ждем позитивных событий, если энергия негативная, то мы ждем негативных событий от того, что мы в этом месте живем, потому что это место уже будет, энергии этого места будут на нас влиять, конечно. Вот. Следующий сектор. По северо-западу все понятно? Если по северу-западу понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Благородный солнце активизируется холодильником? Нет. Нет. Так, все понятно, отлично. Следующий сектор – северный сектор. У нас mm -hmm. здесь располагается звезда-единица, которая отвечает за обучение, за привлечение информации, за использование информации в том числе. Да? Привлекает к нам новые знакомства, новые возможности через знакомство. То есть такой вот Networking. Ну и возникают какие-то идеи, которые мы можем реализовать. Опять же, то есть, используя свои знания, свои э, умения, мы можем их внедрить и получить собственно результат, да? то есть, тот, который нам нужен. Ну и, конечно же, опять же, для улучшения отношений, эта звезда очень хороша, потому что она ну, как бы нас связывает с благородными людьми, потому что всегда мудрость это звезда мудрости, и мы мудро подходим вот, к решению каких-то вопросов и к нашим связям, да, то есть мы выбираем людей, как полезных людей, скажем так, благодаря этой звезде. И привлекаем, опять же, благородных людей, которые помогают нам решать наши задачи. То есть сектор благоприятный. Конечно же, мы хотим его использовать, да, то есть мы можем с помощью, еще раз, на работе, например, с помощью наших знаний получить какое-то продвижение по карьере в том числе. Да? То есть нам, нас заметят, мы можем давать какие-то отдельные советы, например, коллегам. Да? Опять же, сами обучать коллег. То есть вы можете стать наставником, и тогда вас заметят, и, в общем-то, тоже это будет оценено по достоинству. Вы можете также развивать новые, либо имеющиеся знания и навыки. Да? То есть вы как бы внедряете вот эти ваши знания уже в жизнь. И вот это и есть, собственно, мудрость. Вы не просто знаете, как копилка чего-то, да, то есть, а вы внедряете эти знания. И вот через это, через знания вы улучшаете вашу жизнь, улучшаете карьеру свою, то есть, делаете карьеру, зарабатываете деньги, какие-то коммуникации, опять же, устанавливаете полезные для вас, да. И вот, то есть, это вот внедрение ваших знаний, то есть, все через внедрение знаний. Ну, и здесь, опять же, вот картина Валентина Перова «Рыболов», да, то есть это вот, мне кажется, она подходит здесь по тематике, потому что можно развивать, опять же, на, навыки всякие, вот по этой, э, углублять и развивать навыки, и какие-то знания, опять же, внедрять, да, и потом передавать, в общем-то, это вот ну, такая специфика вот этой звезды. И если, опять же, вы обучаетесь, то вы можете, можете также использовать вот этот вот северный сектор для того, чтобы быстрее усвоить вот эти вот курсы, которые вам нужно усвоить, и, опять же, сразу их внедряйте, да? то есть, например, если вы занимаетесь китайской метафизикой, берите клиентов сразу и как-то тренируйтесь, да, вот на клиентах, начинайте консультировать, опять же, это вам будет, ну, какое-то будет вознаграждение, ну, например, сначала небольшое, потом большое, большое, больше, больше, больше, то есть вы научитесь это использовать. Не на севере ванной, не получится использовать благоприятные энергии сектор, ничего страшного, есть. В общем-то, ванной тоже можно учиться, если мы вот об этом говорим: либо работать с клиентами тоже можно, да. В ванной ничего если она у вас достаточно так, стул поставить туда, то можете, в общем-то, с компьютером туда прийти, с ноутбуком, и, собственно, или с телефоном, или с планшетом, и, собственно, почему нет? Поэтому, ну, как бы, ванную тоже можно использовать, да. Ну, если это сауна, вы вряд ли это использовать можете, вот, то есть если она работает, да, и там 100 градусов вряд ли вы это будете делать, но, опять же, у нас для обучения есть еще э, северо-западный сектор, правильно? Вот. и поэтому... Э, как бы вы не, не ставьте себе вот таких ограничений, да, что я не могу там поставить стул или табуретку, или там как-то вот не могу активизацию делать там хоть по какой-то причине, потому что это ванная. Нет, вы же можете, если это… Вот, ну, то есть, если вы туда можете войти, то вы можете там и посидеть, да? То есть, как бы нет таких вот ограничений на этот счет. Если на работе использовать сектор в кабинете, Миленда пишет, пожалуйста, конечно, я уже говорила, да, что мы офис точно так же, в офисе мы можем применять этот же метод, да. Вот. Следующий сектор – Северо-Восток. И э, тоже это хороший сектор. Почему? Потому что у нас там позитивная звезда 8, которая приносит… Э, да, Северо-Восток по-прежнему рулит. Э, позитивная звезда, которая приносит доходы через увеличение работы, но тем не менее. Да, то есть вы можете получить большее количество работы, больше количе большее количество заказов, если вы работаете, например, или спите в этом секторе в северо-восточном. Но, тем не менее, это, в общем-то, сектор благоприятный. Тут надо, конечно, не забывать про отдых, да, но, тем не менее, ну, очень хороший сектор, новые возможности, перспективы, опять же, карьерные возможности через, ну, вот увеличится работа, опять же, вы будете замечены каким-то образом, да? так, например, или подработку вы можете взять, опять же, не просто карьеру сделать в своей компании, вот, а подработку взять, например. Ну, то есть можно бизнес расширять, в общем, можно увеличивать все, да, то есть с точки зрения получения доходов. Вот, то есть можете цену повысить, например, если вы в этом секторе находитесь, можете спокойно повысить цену на свои услуги, на консультации или на какой-то товар, да, просто вот можете этим воспользоваться этим шансом. Нужно уйти с северо-западной Спальни, если есть возможность спать на северо-востоке. На северо-востоке все от задач, Светлана. Если вам нужно, еще раз говорю, если вы работаете, например, в организации, там, не знаю, МЧС, тогда, наверное, лучше и делать собираетесь карьеру. Да? То есть, вам интересен это продвижение по карьере, то, конечно, вам нужно использовать северо-запад. Если вы работаете просто где-то в другой сфере, например, воспитателем детского сада, да, то, есть, наверное, нужно воспользоваться тогда северо-восточным сектором, потому что, может быть, вам премию дадут. Вот и все. Ну, за какой то там, может быть, не знаю, дополнительную какую-то услугу какую-то взять, да, и, или услугу оказать, или, например, взять, кто-то уйдет в отпуск, а вы будете подменять, например, тогда вот вы в любом случае получите больше денег. То есть все от задачи. Как раз здесь входная дверь. Буду почаще входить-выходить. Да, дверь уплопит. Правильно. По большому тайчи ванная с машинкой стиральной, а по малому тайчи кровать стоит. Цветок 4,7 метра высотой из изголовья. Угу. Вот. Вот Светлана пишет. Спасибо. Я риэлтор. С недвижимостью вообще связан вот этот сектор. Поэтому используйте вот этот сектор. Можете, если вы рееоктор, опять же, с клиентами созваниваться сиди в этом секторе. Вы можете работать в этом секторе, объявления подавать в этом секторе. Да? То есть искать объекты в этом, в этом секторе. Ну, то есть все, все делайте в этом секторе. Это вот ваш сектор. Вот. Если нет северо-востока, это проблематично будет уже. Да? То есть вы можете по малому таче воспользоваться. Ну, то есть в зале, например, найти северо-восточный сектор. И сидеть тогда там. Но это, конечно, будет работать слабее, если нет северо-востока. Сидеть лицом в этом направлении полезно не факт, что вам будет полезно в этом лицом садиться. Садиться лицом нужно в благоприятном направлении личном, а вот в, самой, в сам сектор сесть это хорошо. Вот. Ну и что? Конечно же, благоприятно поставить здесь рабочий стол, либо просто кровать. Либо просто на диване спать там, да, либо на матрасе переносном спать в этом секторе хорошо. Потому что хороший сектор для увеличения дохода. Конечно, нужно пользоваться этим, этой возможностью. Вот. Ну и опять же для карьеры, да, для покупки недвижимости можно использовать этот сектор. То есть для риэлтора вообще, я уже сказала, да, что нужно делать. Вот, можно расширять бизнес, искать работу можно опять же в этом секторе. То есть все, все что связано с доходами и с работой. Это вот хороший сектор. Ну, и вот, конечно, мы хотим активизировать эти энергии. Здесь можно поставить мобиль. То есть такой вот на… Ну, спиной или на… Еще раз говорю, спиной или как угодно вы поставьте, да, там другие техники существуют, но главное, что в этом секторе. Если вы еще поставите стол рабочий в своем хорошем направлении, то будет еще хорошо. Вот. Работать на кровати тоже можно, почему нет? То есть если вы, у вас получится совместить два направления, да, то есть сектор направления хорошие, тогда это будет хорошо. Вот, не получится, значит просто сектор, используйте и все. Вот. и вот, Лавр Кузьмич Плахов – это художник прошлого века, позапрошлого уже даже века, да? и вот он написал так, у него очень много таких бытовых картин, которые именно описывают, ну, труд людей, да? причем не мужчин таких вот, которые там… С пафосом или какие-то, ну, ну какие-то ну, какие -то, то есть какой-то специальный акцент на мужчин не, не делается здесь, да, здесь просто вот описан быт, быт, труд описан э, в кузнице в данном случае э, инвентарь, да, и вот как раз он, и собственно, и прославился тем, что он описывал просто жизнь обычных людей, да? то есть вот писал жизнь обычных людей, и мы это видим. То есть как, как, быт, как быт, как работу, как быт. То есть, чем больше работы у кузнеца, да, тем больше денег. Собственно, вот к этому все велось. Поэтому здесь именно получение дохода, увеличение дохода через увеличение работы. Этот сектор. Следующий сектор Восток. Две тройки. Тройка у нас. Звезда агрессивная и активная, я уже об этом говорила. То есть эти энергии могут вас двинуть на начало каких-то, на каких-то проблем, да, или на начало каких-то дел. То есть энергии будет достаточно, особенно если вы спите в этом секторе. Вот, и вам захочется прямо в горы свернуть. То есть энергии будет достаточно, то есть это высокая активность. Но также... Эта энергия будет провоцировать вас на какие-то споры, ссоры, скандалы, да, то есть вот на конкуренцию какую-то. Если вы в конкурентной среде работаете, это нормально. Если же не работаете в конкурентной среде, как я уже сказала, то, в общем -то, нужно просто следить за э, как бы не вступать в ссоры, конфликты и следить за происходящим ну, то есть, не э, быть наблюдателем, да, то есть не участвовать в этих конфликтах, ну, которые происходят, например, во внешней среде какой-то, ну, в коллективе, например тоже касается и семьи, да? и, конечно же, вот через э, такой вот, через ссоры, суды, конечно, может быть потеря денег, да? то есть у вас может быть какая-то энергия, вот вас за, скажут, вот, собирался, собирался, собирался, там бизнес открыть или какую-то там рекламу запустить или что-то что еще там начать делать, вот все, вот энергии, вот пришло время, вас прямо начнут переть туда, да? Но э, непродуманные вот такие ходы могут привести к потере денег. Поэтому в данном случае нужно немножко притормозить, затормозить эту энергию и, в общем-то, понимать, что есть риски, и нужно правильно их оценивать, эти риски, иначе вы потеряете деньги. Плюс э, могут быть травмы ног, могут быть проблемы с печенью, желчным пузырем, потому что этот сектор восточный у нас относится, вот, ну, то есть отвечает за работу вот этих органов, и если есть какие-то подписки в сторону, там, Колики какие-то начались, нужно, естественно, принимать меры, то есть не, как бы не, от, не откидывать вот эти проблемы со здоровьем, а тоже обратиться к доктору и, собственно, решать эти проблемы. Да, каким способом уже вас, вам доктор расскажет, да, каким-то научит способом. Если же уже проблемы имеются вот с такими, с такими органами, да, с печенью, там, желчным пузырем, то лучше не спать в этой комнате. И опять же, если вы хотите энергии вот эти вот... Использовать можно их использовать, опять же, да, например, для того, чтобы выиграть конкурс какой-то. Да? Там, например, компания запустила какой-то конкурс, и вы вот в конкурентной этой среде вот используйте этот сектор для того, чтобы победить. Вот. У вас будет хватит на это еще раз уровня энергии, и, в общем-то, эта звезда как раз поможет это сделать. Вот. Но э -э можно ее использовать, но тогда нужно очень быстро выйти, собственно, да, получили этот приз, все. Не используем больше этот сектор, потому что эта звезда тогда вас, в общем-то, втянет. Вот в эти вот истории, да, как бы такие вот соревнования такие, и э, можете деньги потерять. То же самое игра в казино, например, то есть один раз выиграли, нужно остановиться, все, потому что иначе вы проиграете больше. Вот, поэтому э, здесь вот нужно быть осторожным с этой звездой. Для, для выигрыша подходит, подходит как я уже сказала, она подходит, но нужно просто вовремя останавливаться. Да? То есть выиграли, все, не, не играйте больше, иначе потеряете больше, потому что эта звезда быстрая, она как дает быстро деньги, так и забирает быстро деньги и забрать может больше. И также это связано, у нас этот сектор восточный связан с ногами, могут быть травмы ног. То тоже никуда не лазим, да, по крышам не, не ремонтируем крыши, никуда не залезаем, гор, горными лыжами не занимаемся. И, в общем-то, очень аккуратно с ногами, да, и ходим, смотрим под ноги. Вот, поэтому э, можно даже мозоли натереть, вот это тоже может привести к какой-то травме. Вот, поэтому следим за ногами. Ну, и, конечно же, просчитываем риски, да, то есть можно выиграть деньги, на самом деле, да, можно выиграть, ну, что-то выиграть, не обязательно деньги, может, там, статус какой-то там или признание, признание какое-то получить, то есть что-то выиграть где-то, да, в какой-то конкурентной борьбе, но э, если вы собираетесь э, Деньги вкладывать, да, у вас такие, даже как бы там бизнес начать или что-то там купить, какую-то вот важную покупку, которую долго откладывали, вот теперь пришло время, вот вам прям вот распирает, надо это сделать, то просчитывайте риски, потому что еще раз говорю, можно потерять деньги. Ну и, конечно, не вступаем в споры и ссоры, если вы не работаете в конкурентной среде, то есть, например, с клиентами не общаетесь, да, то есть где вам нужно прям убедить как-то каким-то образом там надавить, может быть, даже… Вот, то, соответственно, мы спокойненько как-то валерьяночкой запасаемся и обходим вот эти вот острые углы. То есть здесь ваша дисциплина в этом плане, да, ваше понимание, ваша осознанность, она будет играть роль. Ну, и нужно вовремя останавливаться, опять же, если видеть, что вас уже заносит, да, тоже конфликт уже нарастает, и тогда нужно вот остановиться, то есть не нужно вступать в этот конфликт. Ну и для того, чтобы эти энергии, если вам они не нужны такие агрессивные, вы могли скорректировать, то есть нужно зажигать почаще свечи в этом секторе, в восточном секторе, можно любого цвета, ну хорошо будет, в общем-то, свечи любого цвета, потому что огонь это ослабляет эту энергию этого сектора и, соответственно, почаще зажигайте просто свечи. Вот. А если там входная дверь, как свечи использовать? Ну, вот точно так же зажигайте просто свечи почаще, либо просто держите там включенным свет. Вот. Солевая лампа там полезна, лучше все-таки свечи, вот. потому что огонь прям как бы такой естественный да, огонь. Вот, он будет ослаблять энергию этого сектора и можно поставить там, вот, например, зажигать почаще, как я уже сказала, да, но можно поставить просто свечу, которая вот оплавленная, да, то есть мы уже ее зажигали, там, она там пусть и стоит, то есть это тоже будет, э, ну, работать в некоторой степени, вот, в частности, например, если там входная дверь, найдите какое-то местечко, э, поставьте туда вот просто свечу, вот. ну, и вот говорим, прянич, пряничников, пряничников, э, в казино был, да, вот эта вот картина тоже как раз в тему, что можно просто деньги потерять, потому что азарт вот этот вот тройки, да, он также может привести вот к таким азартным играм, и тут уже вопрос возникал в чате, но тем не менее, то есть нужно вовремя становиться, уметь вовремя остановиться. Цвет свечи не важен, нет, цвет свечи не важен. Ну, на картах был, конечно, казино, да, всегда, мне кажется, было казино плиту можно чаще зажигать, ну открытый огонь, мне кажется самое простое это свечи. Если у вас газовая плита, то да, можно, наверное, газовую плиту зажечь, почему нет? Также будет огонь. Вот. Следующий сектор четверка. Это юго-восток, юго-восточный сектор. Добромера, включить постоянно красную гирлянду можно. Попробуйте, попробуйте. Да, мне кажется, самое простое это свечок. <смех> ну, просто там на 2 часа в день включили, там зажгли, там через день на 2 часа погорело все, или даже вот маленькие вот эти свечки, которые там, как, как они называются? Ну, чайные свечи, да, они как раз на 2 часа рассчитаны. Все выкинул, все забыл, все хорошо. Интерьер не… Ну, то есть в интерьере ничего не поменялось. Свеча погорела, в интерьере ничего не поменялось. Если у вас, конечно, животное, тут это создавать проблему, тогда надо как-то ее закрывать, эту свечу, вот, и следить за животными, чтобы они тут не обожглись. Но тем не менее, вот, ну, попробуйте. попробуйте Я пропустил началь... начало периода. С 8 августа это все уже актуально. Да, это все будет уже актуально. С 7 числа. С 7 даже августа. Юго-Восток тоже проблемы с печенью и желчным. Да, да, тоже. Чрезмерные траты. Могут быть связаны, поскольку две четверки, да, это у нас звезда связана с навыками, с нашими, с образованием, опять же, с нашими увлечениями, с творчеством, с умением что-то делать руками, поэтому чрезмерные траты, потери денег может быть связаны с тем, что вы будете слишком увлечены чем-то и будете много тратить денег на свое хобби. На, на искусство, может быть, на какое-то, ну, вообще на любой, вид, на любой вид хобби, да, или, например, на, на посиделки с друзьями, да, потому что вот эта четверка, она тоже звезда, которая предполагает приятное такое общение, вот, и даже романтические какие-то, как бы романтическая такая звезда, это четверка, и вот, э, вот это тоже потребует денег. Да? Мальчикам, например, захочется своих девочек куда-то почаще, мороженое подвезти куда-то в кино и мороженое угостить. То есть это будет требовать затрат. Поэтому нужно просто себя ограничить, и вот, чтобы вы не выходили из сметы расходов, да? то есть ограничить какие-то суммы, которые вы можете потратить. Поставьте себе лимит на карту, и чтобы у вас вот это предупреждение было. Ну и следите, конечно, за этими расходами. Поэтому, конечно, эта звезда может принести новые знакомства, если вы одиноки и вам как раз нужны новые знакомства, да, то есть вот такие романтические, то вы можете использовать вот этот сектор юго-восточный, вы можете там спать в юго-восточном секторе и, в общем-то, шансы повыситься, да, то есть для обучения также это хорошо, как я уже сказала, для развития э, образования, для развития навыков, то есть вот э, творческих, может быть, каких-то э, затей, да, вот э, все это хобби, э, вот это все туда же входит, то есть вы можете... Э, Курсы какие-то, например, купить дорогие, да, то есть ограничьте вот лимит какой-то, иначе вы выйдете вот из этого бюджета своего, и, в общем-то, эта статья расходов у вас на хобби превратится в какой-то вот кошмар, ужас, да? потому что бывают такие люди увлекающиеся, вот начинают сразу много-много вот всего, и это, и это, и это надо, вот, много, много покупать, вкладывать в, в, в, в хобби, поэтому ограничьтесь. Ну, то есть придерживайтесь вот этой сметы, составьте не эту смету и ну, как бы, не выходите из лимита. То есть благоприятно, опять же, находиться в этом секторе людям, которые одиноки для того, чтобы привлечь романтику в свою жизнь, но не увлекайтесь очень сильно этими романтическими темами, потому что они могут в итоге привести к разочарованию, потому что две четверки вот эти вот, это такое вот сильное страстное увлечение, но может быть не очень серьезным таким, да, то есть может привести к разочарованию. Вот, и, опять же, хорошо развивать в этом секторе навыки и знания свои, да, ну, и, опять же, вот повторюсь, что контролируйте расходы, потому что это может вас увести куда-то вот просто затратную статью. А если в этом секторе заниматься самим творчеством, допустим, шить на швейной машинке Лифтина, это будет очень хорошо, да, это будет очень хорошо, Качество будет высоким, но еще раз говорю, вы можете сильно увлечься, да, поэтому тогда все равно лимит вот здесь очень важно поставить как раз себе, потому что вы можете увлечься, вы можете быть там еще, еще что-то, надо еще туда купить, там, или много ткани, вот не одно платье уже там сошлю опять, а да, вот, вот, вот таким образом. Но если, опять же, вы занимаетесь прямо творчеством, опять же, можно его монетизировать, да, то есть, какие-то, например, там, вышивка вот, вот как в этой картине да, Вознецова, ковер, самолет. То есть можно создать даже вот такой шедевр. Вот, может быть, это потребует, конечно, больше времени и больше денег на это, но тем не менее, вот у вас, может быть, такая идея придет в голову, и вы ее реализуете. Вполне возможно, почему нет? Вот, поэтому. Сектор такой вот очень интересный, да, но еще раз говорю, просто требует контроля. Вот эта звезда, она всегда требует контроля, потому что если мы сажаем туда, например, студ... наших студентов для того, чтобы они вот поступали там, например, где-то, да, и вот эта четверка, она поможет им, например, усваивать знания, но она может их также и отвлечь. Да, вот от этой учебы скажут, ой, нафиг мне учебу, у меня тут вот девочку я встретил, вот, вот, вот, вот, вот мечта всей моей жизни, это будет моя э, жена будущая, да, поэтому вот он туда, уже не буду не учиться, вот давай скорее жениться и э, буду семью создавать, да, то есть мы можем вот такой даже получить от этого сектора, поэтому э, нужно, вот, э, эта звезда требует контроля, короче говоря, вот, поскольку она у нас сильная сейчас, да, две четверки там в этом секторе, то э, двойного контроля. Вот. Как активировать или, наоборот, снизить влияние этого сектора? Ну, вот как я уже говорила, то есть снижать влияние этого сектора нужно активизировать, если у вас там дверь, то уже ничего не нужно, он уже и так будет активизирован. А если снизить влияние, то то же самое мы там размещаем вот такие горящие свечи. Вот таким образом мы регулируем вот эти процессы. Надеюсь, понятно, да? Если понятно, то плюсики поставьте, пожалуйста. Угу. Так, хорошо. Следующий сектор – это юг. Годовая там девятка, месячная тоже девятка. В общем, сектор прекрасный. И в туалете нам ничего не надо делать. В туалете у нас, Я уже говорила, что туалет не является важным сектором в, нашей, в нашем доме. Вы пять минут там проводите максимум. Девятка – это увеличение дохода, новые идеи к вам могут прийти в голову, если вы используете этот сектор. Для продвижения, для рекламы этот сектор хорош, для новых знакомств, опять же, да, для расширения контактов, для привлечения к себе внимания. Также этот сектор приносит радостные события, и радостные события, в том числе, это может быть зачатие, да, может быть беременность, желаемая беременность. Поэтому это очень сектор благоприятный, и, конечно же, мы, ну, вообще, юг мы в этом в этом году мы хотим использовать, да, потому что там девятка у нас в этом году, и мы хотим его использовать, этот вот приятный сектор. То есть там больше находиться нужно. Вы можете активизировать его, этот сектор, да, то есть вот туда не надо ставить, а можно там мобили, опять же, разместить активатором мобили, вот, и, ну, потому что мы не знаем, какие натальные звезды у вас, да, тогда мобили можно размещать. Ну, и, конечно же, просто находитесь чаще в этом секторе. Если нужно зачатие, значит, нужно там спать, вообще заниматься любовью в этом секторе да, на, на юге и просто больше находиться, ну, как минимум 2 часа в день там нужно находиться. Разместите в этом секторе, то есть рабочий стол, опять же, либо кровать. Проводите здесь как можно больше времени, ну, и вот, как я уже сказала, мобилем можно активизировать сектор. Ну, кошку-манеки можно поставить заменить мобиль. Мобиль можно кошкой манеки. Ну, и здесь опять же, поскольку о радостных событиях речь идет, вот э, картина Франца Хальса, портрет, я его ну, просто назвала портрет, потому что не нашла название этой картине, вот, и в 1620 году она была написана. Чем интересно, что вот Франц Хальс, он был э, два раза женат, и у него 12 детей в итоге. И со всеми он любил играть, все любили ему позировать, и у него очень много картин, написанных, как бы написанных с его детей, да? И он признанный был мастер написания улыбки. Вот лучше всех он писал именно улыбку. И вот много картин, которые я посмотрела в его в интернете, в общем-то, действительно, дети там улыбаются, ну, кто как, да, ну, в общем, все, он очень часто писал именно радость, то есть писал именно детей, радостных людей, не обязательно детей радостных, улыбающихся. И, в общем-то, он был признанным мастером вот именно в написании улыбок, вот этой радости. Поэтому я думаю, что картина здесь очень подходит. На застекленном балконе активации можно делать? Марина, можно, можно, если она... этот балкон входит в периметр вашего дома. Вот, обычно балкон не входит, даже если он застеклен. Поэтому можно делать, но определенной активизации. Да? А, Елена написала, смеющийся мальчик, да, называется название картины. Спасибо. Ну вот я просто написала, что это портрет. Не... Вот, спасибо, что вы э, сказали, что это смеющийся мальчик. Э -э Следующий сектор – юго-запад. У нас, в общем-то, сектора благоприятные закончились. Да? То есть у нас остается два сектора, и оба неблагоприятные. Это юго-западный сектор, потому что там звезда болезни, годовая звезда и месячная звезда. И, конечно, когда у нас две звезды болезни, но, ну, собственно, мы не любим такой, да? такой сектор. не любим. И, конечно же, сектор, если вы используете, то есть что значит используете? Если у вас там, например, входная дверь, если у вас входная дверь в спальню, если у вас спальня на юго-западе, вот, тогда, конечно, есть риск, плениться полениться, да? то есть эти энергии будут провоцировать вас на лень какую то на затягивание чего-то, то есть на проблемы с желудочно-кишечным трактом в том числе, потому что у нас юго-запад отвечает за живот. И, конечно, это неблагоприятный сектор, и если у нас вот так вы используете этот сектор, то, конечно, нужно опять же, закладывать, поскольку лень затягивания да, процессов, то есть нужно закладывать в сроки реализации каких-то дел больше времени. Да? То есть вы не успеете к обычным срокам. То есть, например, если вы за неделю обычно что-то делаете, то вам нужно заложить две. Вот. И в договорах особенно это прописать нужно, да, потому что вам нужно будет больше времени. Соответственно, нужно следить за питанием, соблюдать диету, если есть какие-то проблемы с ЖК, ЖК, ЖКТ, то нужно, конечно, за этим следить, за, ну, за качеством пищи, конечно же, нужно принимать какие-то витамины для профилактики, потому что даже если вы не используете вот так активно, как бы нет проблем с, с, с здоровьем, да, но если вы используете этот сектор, то есть спите там, или у вас входная дверь, то, конечно, нужно все равно уважать эту двоечку, и нужно какие-то... начать принимать витамины, по крайней мере, да, то есть витамины или БАДы какие-то, или что-то делать для своего здоровья, то есть обращать внимание на свое здоровье что-то делать такое, чего вы раньше не делали. То есть, если вы делали все время зарядку, и как бы тут зарядку будете делать, да, то есть ничего не изменится. Нужно, например, тогда добавить какие-то упражнения, например, другие, да, то есть, что-то такое или профилактический осмотр, сходить, там, сдать анализы, например, какие-то, провериться, доктору да, показаться. То есть нужно что-то такое сделать, чтобы именно отвечала за ваше здоровье. Ну, и, конечно же, если у вас есть люди, возрастные, особенно женщины-возрастные, особенно спящие вот в этой комнате в юго-западной, конечно, спальню нужно перенести в другое место, особенно у тех у женщин, у кого проблемы с, вот с беременностью или проблемы, ну с зачатием, да, с беременность, беременностью, самой собой, вот с зачатием или с проблемами живота там, да, или гинекологии, то есть, конечно, лучше вот идти спать в другую комнату вот, в этом месяце, потому что энергии будет очень сильные. Ну и Корректор для двойки, вот, э, а корректор от двойки у нас это тыква либо емкость с соленой водой. но в данном случае, конечно, лучше будет работать именно вот, тыква -булу. Это лучше она, чтобы была металлической, либо просто больше металла туда сложить, в эту комнату перенести какие-то металлические предметы. Вот, потому что металл будет ослаблять вот, действие этой звезды именно земляной. Вот. Меня слышно? Елена написала, что зависла. Если слышно, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат. Музыку ветра тоже можно, да. Ага, меня слышно. Хорошо. Ну и вот здесь, опять же, на картине портрет Луи Пастера. Благодаря этому художнику Альберту Дельфельту мы знаем облик Луи Пастера, потому что это был современник и в общем-то они были знакомы, близки, и вот мы не так много, конечно, вообще портретов да, Луи Пастера казалось сохранилось и в общем-то вот мы благодаря вот этой картине видим его облик. Ну и про Пастера я думаю, что вы все знаете, да? Не буду рассказывать, кто это, что, что это за человек. Значит, газовый котел хорошо в этом секторе. Ну, смотрите, если он работает, то это не очень хорошо. Если он просто стоит, как металлический предмет, то хорошо. Вот. И э, семерка у нас, западный сектор. Это тоже годовая семерка, которая дублируется месячной семеркой. Э, неблагоприятный сектор, потому что эта звезда связана с говорением, и... То, что, как я уже говорила, то, что вы скажете, может быть неправильно истолковано. И может вот эти вот неправильные разговоры какие-то, да, такой как снежный ком, нарасти и привести к судам. Поэтому не вступаем ни в какие конфликты, не обсуждаем никого, там, коллег, родственников, друзей. В общем-то, уходим от этих разговоров, да, сохраняем нейтралитет. И, конечно же, это может, опять же, вот из-за того, что какие-то разговоры ненужные велись, не соответственно, это может ухудшить отношения, ну и вы потеряете деньги, потому что суды придется оплатить или штрафы какие-то придется заплатить. Соответственно, еще могут быть проблемы с, с горлом и кожей, потому что, ну, говорение – это, конечно, горло, но еще и связано с кожей. И также семерка – это еще звезда, которая может привести к ранениям. Тоже это металлическая звезда, и этот сектор тоже может вызвать ранение. Вот поэтому сектор неблагоприятный. Следим за тем, что говорим, не присоединяемся к обсуждению других людей или политических событий, что сейчас модно. Выйдут на площадь и вот начинают рассуждать да, на тему политики. И, конечно же, перенесите спальное место рабочее, либо свое рабочее место в другую комнату. То есть, конечно, этот сектор ну, использовать не очень хорошо. К сожалению... От семерки нет таких вот явных корректоров, поэтому здесь нужна наша осознанность. То есть если мы спим в западной комнате, либо мы занимаем сектор вот этот западный, например, в офисе, то тем более конфликты никакие ни с начальством не вступаем, ни с коллегами не вступаем, вообще просто дистанцируемся и не участвуем в этих разговорах. Вот. И... Если это окно, ну, значит, там окно. Если входная дверь на западе, но ну, занимаюсь метафизикой, поможет. Ну, я еще раз говорю, да, то есть не вступаем в конфликты. Здесь нужна осознанность. Ну, вот. В метафизике с клиентами тоже можно ссориться, да, поэтому иногда ну, вот, бывают такие прецеденты, бывают такие случаи. Вот, поэтому вы э, не надо вступать в конфликты с э, клиентами, и все будет хорошо. Если там ставить цветы в спокойной базе, в эту семерку будет будет ослаблять. Ну, как я уже сказала, эту семерку мы осознанностью ослабляем. Да? То есть мы начинаем правильно себя вести, контролировать себя и не провоцируем никакие конфликты. Можно ли держать, можно ли держать металлическую фигуру тигра или лучше спрятать? Вы про что сейчас? Где держать? Любой металлический предмет, он будет ослаблять двойку, если вы про двойку. Вот. Алла спрашивает, Матвичук на севере. Ну, а что, для чего на севере тигра держать? Активировать вы тигра не сможете. Север, если вы хотите активизировать. скорректировать тоже не сможете. Ну, смысл тогда. Какой именно предмет из металла в центре квартиры ставить? Спасибо, что вы задали этот вопрос. Я хотела к нему как раз перейти. В общем, посмотрите. Я написала здесь, что на западный сектор нужно поставить сосуд с соленой водой. Спокойной должна быть вода. То есть никаких там вот как средств пятерки мы делаем, да, там определенные э, соль-вода монеты. Здесь нужна просто вот вода соленая, не обязательно там, чтобы она, соль была видна просто разбавить воду, ну, еще раз говорю, это такое не очень слабое, ну, как бы не сильное средство, да, то есть нужно просто контролировать свое поведение, да, то есть вот эту вот энергию. И, в общем-то, купчика зачаем. как раз в восемнадцатом году Кусоди написал эту картину, ему, правда, позировала ему позировала реальная женщина, она не была Купчихой, она была, наоборот, баронессой астраханской, но, тем не менее, роскошная женщина, и вот она, в общем-то, вдохновила очень постойте на написание этой картины вот э, посиделки да посиделки за чаем они говорю могут быть позитивными такими да приятное времяпровождение но вот не надо лишнего говорить вот просто такой вот. чай можно попить и, и в одиночку да, вот как это вот купчиха поэтому обращайте на это внимание так вот у нас остался сектор пятерки да, то есть пятерка у нас в центре какие металлические предметы туда можно э, поставить можно поставить туда много металла. Много металла – это очень много металла. То есть, например, несколько гирь. Вот, поэтому сектор вот этот центральный скорректировать, ну, мы его в начале года говорили, что мы будем там собирать вот этот вот в центре, да, металлические предметы. Можно, конечно, разместить какие-то массивные бронзовые статуэтки вот по, в этом секторе. Но как сможете, да? То есть здесь поставить одну какую-то вот тигра металлического, поставить небольшого в центр, это не поможет, я вам сразу говорю. Я читала, что модель была соседкой кустодиевых и была студенткой медицинских курсов. Вполне возможно, она была соседкой, да, это был, он родился в Астраханской области, и, соответственно, вот, да, она была ему землячкой, скажем так. Вот. Слайды для, для пятерки мы, я не делаю сейчас, да, я бы, ни, ни раз, ну, как бы не делала слайда, потому что, ну, вот я просто рассказываю, что нужно, как, как можно скорректировать центр. Просто нужно стащить туда максимальное количество металла, большого металла, поэтому скорректировать будет сложно. Вот. Кастрюли могу набор построить точно из алюминия. Морозилка считается металлом? Нет. Вот, поэтому сложно, да. Э, обычно мы центр не корректируем, как я уже говорила, да, то есть мы корректируем, а вот в этом году пятерка у нас в центре, и если у вас позволяет мест для этого, то металла надо много, вы поймите, что металла реально надо много для коррекции. Весорубка считается металлом, конечно, даже какие-то фигурки, например, статуэтки металлические, но еще раз говорю, вы объем просто представьте, да, две пятерки скорректировать, какой объем там. Надо штангу -то поставить блинами вот так вот чуть ли не до потолка, поэтому сложно. Вот. У меня подставка для цветов металлическая тяжелая, это отлично. Вот. А Юра, если у вас есть такая возможность, то это прекрасно. Ваза металлическая можно поставить, еще раз говорю, друзья мои, еще раз говорю, металлу нужно много, да, много это много, поэтому не надо спрашивать там, вот а этого достаточно или недостаточно, я вам пример рассказала. да, у вас если там гири по 16 килограмм, 4 штуки есть, можете все туда поставить, вот. Много надо, а это, это годовую энергию так корректировали, а если еще и месячные дублируется, то в два раза надо больше. Вот поймите, поэтому, да, если вы там поставите какую-то вазочку, то это будет недостаточно явно. Угу. Ну, велосипед вы вряд ли в квартиру втащите, да? ну зачем, опять же. Думаю, что не поймут вас просто или мешать или что-то такое. То есть нам китайская метафизика должна нам облегчать жизнь, а не усложнять. Поэтому вот. Поэтому вот так. В общем, все, что можно сделать, сделайте. Я скажу так, да? Все, что можно сделать, сделайте. Вот. Все, что я вам хотела рассказать, я рассказала. Мы с вами так сегодня очень... <свободи> Вроде немного информации было, да, но тем не менее мы с вами много времени вместе провели. И, соответственно, в подарок активизация для вас, которая будет 5 числа, 5 августа, в чат «Змеи». Направление юг. Структура пациента называется мистика, инструменты объединяются. Если у кого-то проблема в суде, да, тогда можно погулять, вот как раз сделать вот эту активизацию для того, чтобы проблема разрешилась. Да? То есть там, например, человека правого оправдали. Минус со стороны знатного, знатного человека, то есть благоприятное решение в суде для правого, то есть если вы просто хотите как-то вот обвести вокруг пальца, то это не получится. А вот для правого, да, можно выиграть в суд, если человек прав. Ну, даже если он сам подавал суд или на него подали в суд, но, в общем, если он прав, то он выиграет. Брак будет крепким и обильным, то есть для опять же романтических, для улучшения отношений в браке, то это тоже активизация подходит. Ну и для карьерных целей, для прибыльных проектов, для инвестиций можно для выигрыша также удачу привлечь. В общем-то, вот для всех записанных вот здесь целей, эта активизация подходит. Как мы ее делаем? Мы выходим из дома, или с работы, или с того места, где вы провели много времени то есть больше двух часов. Вы выходите берете вот это место, где вы находитесь за точку отсчета и по компасу находите южное направление. И это прогулка, да, Людмила. И как раз рассказываю, что надо делать в это время, Ольга. То есть вы выходите в направлении юга, идете 20 минут, минимум 20 минут, лучше больше. Вы идете или едете на машине, либо на велосипеде, на скейте, на автобусе, на общественном транспорте, самолетом, электричкой, то есть минимум 20 минут. Лучше 30-40 минут. И вы должны оказаться в конечной точке, в конечном пункте вашего движения. Это должна быть точка на юге по отношению к вашему месту старта. Соответственно... Вы по лесу также можете погулять, если есть желание, то можете погулять по лесу. В общем, ваша точка конечного прибытия должна быть на юге от места старта. И вы там фиксируетесь, так называемо, да, такое есть понятие, как зафиксировались, то есть вы встаете, либо садитесь, в общем, вам нужно просто не уже из состояния движения перейти в состояние покоя. Просто останавливаетесь, стоите, либо сидите и усваиваете вот эту энергию. И минут 10 у вас на это ну, уйдет. Да? То есть вы потом почувствуете, что надо уже уходить, что все, вы отключились от цены. И вы, когда двигаетесь, вы думаете о своей задаче. Причем вот вы выбираете какой-то один пункт. То есть то ли вас карьера интересует, то ли вот судебные решения вас интересуют, то ли вас любовь интересует в семье. Да? Какое-то одно ну, выбираете на... Задачу одну выбираете и одно желание выбираете. И на нем, собственно, о нем вы думаете да, во время движения, на нем и концентрируетесь. А вот когда вы останавливаетесь, вы уже все отключились, вы вот уже ничего ни о чем не думаете, просто спокойно усвоили информацию, постояли, э, зафиксировались и ушли, можете зафиксировать, в общем-то выбирайте то место, где вам комфортно будет, да, ну, если это, например, лес, то может быть какой-то там, не знаю, сбушку лесника найти, если это где-то площадка там, то можете на площадке, или, если это дождик идет, то куда-то в кафе зайдите или в магазин, то есть нет именно какого-то здесь точного указания, где нужно постоять, да? ну, то есть вы сами уже сориентируйтесь по месту, как вам будет комфортно. Вот, но когда вы постояли 10 минут, все, вы уже отключаетесь от активизации, идете уже по своим делам, или возвращаетесь туда, откуда вышли, либо просто в другое место идете, это уже не важно, вот. поэтому я могу поехать на пляж и остаться дольше 11, можете, да, конечно, можете, вот. постояли, дальше занимайтесь своими делами. Я обезьяна, вот тигры, час змеи, полное огненные наказание, подарок мимо меня. Ну, вот кто родился в год обезьяны, тем не подходит. Да. Вот, в общем вот такая простая активизация. Это активизация динамическая, прогулка, мы ее называем прогулками, но, в общем-то, для привлечения удачи это очень хорошая позитивная энергия, потому что там очень хорошая у нас находится... В этом, в этом секторе в это время находятся хорошие позитивные энергии, которые мы можем использовать. За другого человека можно загадывать? Нет, нельзя, Людмила, для себя. Этот, этот человек должен сам для себя загадывать желания свои да? вот. Ну, на сегодня это все, друзья. По активизации есть какие-то вопросы? Вроде я так подробно вам рассказала, как все делать. Да? Конечно, вы когда идете, еще раз, да, или едете, естественно, вы э ну, от препятствия вы огибаете, но в любом случае с угол 45 градусов, ну, промахнуться сложно, да, потому что вы в любом случае идете на юг, и как-то вы попадете <красить> на юг, вы как-то попадете все равно. Все понятно. Тогда спасибо за то, что вы были с нами сегодняшний вечер, поэтому надеюсь, что мы с вами встретимся чем может грозить последняя активизация обезьяне? Она для, для обезьян просто не сработает. И могут, например, какие-то, поскольку это день, ваш разрушитель, личный разрушитель, могут быть какие-то, не знаю, начаться какие-то болезни, например. Да? Какая-то болезнь, может быть там не сильная, но тем не менее. Насморк какой-то начнется или еще что-нибудь такое. Вот. После обязательно нужно встретить человека в черном, вы можете сразу его встретить, можете до активизации встретить, можете после активизации встретить. Не надо очень сильно на этом зацикливаться, но я думаю, что вы его все равно увидите. Бывает, ну, всегда так бывает. Да? В центре можно велонтренажер поставить? Поставьте. Ой, спасибо вам большое. Около леса посидите, а в лесу зигзагами 20 минут идите. Тоже можно, да, конечно, можно. Так. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что месяц у вас пройдет фантастически, потому что все-таки у нас в этом месяце, вот с точки зрения фэн-шуй, есть хорошие четыре сектора дома, уж чего-нибудь найдем, да, для того, чтобы поддержать свою удачу, для того, чтобы поддержать свою энергетику. Ну и продвинуть нас как-то в жизни. Четыре сектора – это много, поверьте, иногда бывает вообще ни одного нет хорошего для экономики хороший месяц Ну, для экономики, вот Наташа вам рассказывала да, предыдущий, прогноз, предыдущий прогноз по БАДЗИ, если с точки зрения глобальных каких-то энергий энергии мы говорим, временных мы говорим сейчас об энергии каждого дома, да? то есть что мы можем в доме в своем использовать, поэтому я думаю, что для поддержания удачи у нас достаточно много секторов в этом месяце, поэтому используйте фэншуй то есть если в бадзе не очень все хорошо, то используйте фэншуй вот таким образом. Спасибо большое вам, Лана. Спасибо еще раз за то, что вы были с нами. И не забудьте про эту активизацию, запишите ее себе как-то, может быть, в блокнотик и сделайте. Угу. Да, есть где разгуляться в этом месяце, точно. Всего доброго и до встречи на наших курсах, на наших открытых мастер-классах на распродаже. И вот у нас будет на про 9 период уже 3 числа будет у нас такая очень важная важный мастер-класс. Также еще раз приглашаю, если интересно, как у нас будут проходить ближайшие 20 лет, и что мы можем использовать для себя, и как нам в эти энергии. Приходите, вот на этот мастер-класс будет очень много полезной информации. Кого интересует, напишите вопрос Лине Пироговой, она вам ответит и объяснит. Кто, кто еще не знает об этом, приглашаем. Вот. Да, вот программа курса, участия», ссылочка. Спасибо большое. Вот, поэтому приходите. Переходите по ссылке, делайте заказ, и мы готовы ответить на все вопросы. Запись будет, конечно, да. Запись будет. Все, друзья, не задерживаю больше вас. Спасибо большое еще раз. Всем пока-пока. Спасибо, Светлана.